Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репьев, вы вновь на канале Репей Курортная недвижимость. Небольшой будет сумбурный видос, мы заехали на жилой комплекс курортный, и наконец-то можно его вам показать. Вы, возможно, уже видели множество обзоров на Ютубе, и это действительно, наверное, очень крутой показательный проект в Сочи, малоэтажного строения, в 12 минутах пешком до моря. Вот с такими вот фасадами, с такой территорией, это только первая очередь, которую просто можно сейчас красиво вам показать. Снизу будет парковка, снизу будет большая коммерция. Короче, комплекс прям полноценный такой для жизни, и вот мы сегодня с ребятами приехали посмотреть. Мы, на самом деле, давно уже с ним знакомы, и все хотели до него добраться, чтобы показать его на канале, вообще рассказать что здесь есть цены на сегодняшний день здесь начинается от 290 тысяч за квадратный метр до 310 там 315 территория сама по себе большая и закрыта 12 гектар 12 гектар с малоэтажными вот такими вот строениями общая площадь квартир порядка 1300 будет бассейн будет ландшафтное озеленение дизайн в общем все все все как вы хотите и как вы видите, такие небольшие прогулочные променады между домов, где вы можете встретить вот такие вот лавочки, то есть просто посидеть, там поболтать. Машины сюда заезжать не будут, потому что парковка снизу. Он, в принципе, видно, да, небольшой такой шлагбаум торчит. Сейчас мы зайдем, посмотрим вообще, как выполнены подъезды. Это, правда, еще первая очередь, вторая будет чуть-чуть получше. Но и это, в принципе, сделано вполне себе так неплохо. Но даже здесь сделаны одинаковые двери. То есть все сделано в едином стиле. Площади начинается от 20 квадратных метров. Вот такие они там все с балкончиком. но ну, хотя нет, вру, не все с балкончиками. Есть так, некоторые площади, где нет. Вот, без балкончика. Да. Самое главное, скажи, что не муравейник. Это я, я же сказал. Вот вы как раз хотели, чтобы это был не муравейник. Вот вам три этажа, пять этажей здесь есть. Короче, жить будет комфортно. Любите малоэтажное строительство, пожалуйста, вот вам. Есть вот такие вот площади. Это 50 квадратных метров. По-моему, 52 или 52 квадрата. Если вы хотите здесь приобрести двухкомнатную квартиру, то только под объединение. Здесь есть такая возможность, как вы видите, здесь булочное заполнение. Пожалуйста, покупайте соседнюю квартиру, долбите в ней стену и объединяйте их. Ну а в основном это вот студии и вот такие вот одну. Много, на самом деле, кто приобретает именно под объединение, сразу-таки побольше площади. Вот такие вот балкончики. но ну, мы сейчас находимся с вами на первом этаже, просто чтобы куда-то там далеко не ходить. Концепция, я думаю, и так будет отсюда ясна. Я думаю, что застройщик во второй очереди предусмотрит э, корзины под кондиционер, чтобы не портили фасады, а фасады действительно здесь хорошие, красивые, и выглядят они прям, ну, не по да, такие европейские, можно сказать. Высокие потолки. Хорошее само по себе конструктивное сооружение. К сожалению, мы не можем зайти просто во все помещения и показать вам все площади. Пойдемте посмотрим, как будет выполнен подземный паркинг. Также есть там кладовки, парковочные места. На сегодняшний день начинаются от полутора миллионов. Можете сразу приобрести. Но отдельно парковку не продадут, сказали. Она уже, в принципе, готова. Выглядит вот так. И еще отдельно продаются кладовочки. Кладовочки тоже стоят полторашку. То есть можно, в принципе... Нифига себе кладовка. А, как вам размеры ее? То есть здесь, в принципе, можно все что угодно хранить, вообще никаких проблем. Вы видели, какая кладовка? Да, конечно. А он нам предлагал как раз отдел продаж, что вот какую кладовку покупаешь и в ней ночуешь, если у тебя 20 метров квадратных квартир, и когда гости приезжают. Какое любезное отдел продаж. Позаботился о гостях, которые не влезли, а? Стандартные на самом деле парковочные места. Я тут заказал рулетку на Алиэкспрессе. Она должна прийти, чтобы можно было сразу вам прям видео мерить и показывать, сколько это все занимает площади. Но, как вы видите, большая тачка размещается. Вон какой-то крузак старенький тоже размещается. То есть, в принципе, все. Полтора миллиона стоит это. Полтора миллиона стоит вот такое складское помещение. На сегодняшний день, Андрюх, Цена минимальная от 6. Сколько? 6-200 за самую маленькую площадь Это 20 метров будет. 20 метров с балкона. Да, и на самом деле комплекс но ну, полностью закрывает все потребности, потому что здесь рядом есть школы, садики. Илюха вот у нас живет в этом районе. Говорит, очень много парковых зон. Возле фрегата можно прогуляться, поэтому проблем особо нет никаких. Также на территории будет бассейн. На территории, еще раз повторюсь, будет ландшафтное озеленение. И вы можете либо как отдых использовать эту квартиру, либо как ПМЖ. Но для ПМЖ, конечно, нужно будет площадь больше взять и наверное парковочное место тоже сразу прикупить потому что они пока еще не как в альпийском квартале не по 3 миллиона а всего лишь по полтора на 5 всего лишь по полтора для всей страны это звучит немножко грубовато также в курортном у нас есть инвесторские предложения они там чуть-чуть дешевле в разных корпусах поэтому вы тоже можете по ним обратиться и получите информацию талян как тебе курортный отлично вообще вот так вот если честно для Адлера, для вот этой вот именно локации, для курортного городка, это один из лучших комплексов. Кайфово то, что он реально просто малоэтажный и, ну, такой размазанный, большой и малоэтажный. Вот это именно кайфово. В продаже еще есть коммерческие помещения. Также стоимость квадратного метра начинается, по-моему, от 270. У нас ну, где-то Петя ходит, он именно сразу взял на вооружение. По-моему, от 270 начинается цена кладовки, я уже сказал. Здесь будет большой какой-то спа-центр, магазин, какая-то может быть медклиника, то есть коммерции здесь наполнение просто огромнейшее. И я думаю, что в коммерческие помещения тоже есть смысл вкладываться, потому что они будут востребованы дальше, ну, как бы 1300 помещений жилых только по статусу квартиры, вы там не путайте, которым нужна будет коммерческая площадь плюс Садлера сюда же еще будут ездить люди там получать какие-то услуги и так далее. Все действительно построено прям по человечески, то есть большие дороги закатаны, пожалуйста вы проезжаете в обход всей территории, паркуетесь там где нужно, можно конечно тачку будет оставлять именно здесь вот вдоль дороги, но парковки вот пожалуйста заезд выглядит все это неплохо. Плюс это, это массовая универсальность. Он как для сдачи классно да. подходит. Какие-то жизни тут до остановки. Ой, до остановки 5 минут идти. Школа садики в ту остановках. Что с той стороны, что с той стороны. Коммерция а тоже вся здесь есть шаговая доступность. Плюс еще вокруг нас парк и на самом деле плюс хотел прогулял в парке, сделал, сделал сушки, рак, захотел, спустился до моря. Но я спустился я спустился думаю, с, что будет барбекю зона, наверное. Отдельная, и, и, наверное, Там есть такая непосредственно. Здесь комплекс Шанхая, Допустим, если на первой линии. 20 гектаров вы там не найдете никогда, максимум там 10 соток. И на 10 сотках в 12-этажном по как как поселке каком-то закрытом живешь. Ну как таунхаус, на самом деле в каждом городе, по-моему, есть вот такие вот комплексы, да, они да, находятся да. за городом, преимущественно. Может, а здесь он как бы находится в черте города, в 12 минутах от моря. Вон в принципе его даже видно. Но сегодня все сливается. Но я вот отсюда даже, видите, гребни вон на волнах. И ну, короче, на камере все равно это будет, не видно. И отсюда очень удобно, потому что ты сразу попадаешь на переход сразу проходишь. А, допустим, в морской симфонии где-то 500 метров до перехода идти, потом разворачиваться. Вообще, сам комплекс полностью, вообще, включая бассейн, сдается в 25-м году, а вот вторая очередь сдается во втором квартале этого года. Но я думаю, что реально уже людей сюда запустят на ремонты скорее всего к концу этого года, потому что пока они там будут доделывать, документально сдадут, то есть, ну, наконец года, я думаю, можно ориентироваться. Он действительно интересен и многим полюбился. Вот им. Вся информация будет указана внизу, господа, ссылочки, пожалуйста, звоните, обращайтесь, расскажем вам более конкретно, что здесь представлено, расскажем, какие квартиры остались, куда они смотрят, какая-то видеопрезентация, так что все это с нас, и с нас оперативный показ для того, чтобы вы получили информацию и уже выбрали то, что вам действительно нравится. Господа, ставьте лайки, не забывайте подписываться на этот канал, рассказывайте об этом канале своим друзьям, вам всем удачи, хорошего настроения и пока.